Друзья, всем привет! Собственно, пересмотрел я комментарии ваши по поводу на что смотреть при выборе квадроцикла. Я понимаю, тема это очень актуальная. Решил снять вторую часть рассказать о том, как проверять те или иные узлы агрегата для того, чтобы понять, все ли с ними в порядке и действительно, чтобы потом не попасть на деньги. Ну, первый, давайте начнем. Самое важное, это с полного привода. Полный привод проверяем очень просто. Один кто-то зажимает вот это колесо, в вывешенном состоянии, а второй начинает его вращать. Если это колесо сопротивляется и пытается провернуться, также, то значит, соответственно, полный привод работает. Это такой, скажем, называемый простой метод проверки. Если, соответственно, получается, что другой человек, который держит это колесо, прям не пытается устроиться, значит, с фисколоком что-то уже не в порядке. Невозможно, придется его менять или еще какие-то затраты будут. Далее пойдемте, собственно говоря, проверяем также не забываем лебедку на ее работоспособность это один из предметов вашего торга. Далее проверяем узлы агрегатов под названием привода, чтобы они не болтались в том плане, что у нас живые гранаты. Проверяем шаровые опоры. То есть под домкрачью начинаем качать колесо, тем самым проверяем в порядке с шаровыми опорами. И одновременно понимаем в порядке ли у нас с ступичными подшипниками. И также мы можем наблюдать вариант, если люфт. Вот у рулевых вот часто бывает что рулевые наконечники кто-то плохо закручивает, и они могут болтаться. То есть на эти внимание обратить. Далее, значит, проверяем на клапанные крышки. Здесь щитки обычно стоят. У меня здесь снято по рекомендации одного человека. Соответственно, если нет никаких подтеков, мы понимаем, что с ними все в порядке А подтеки часто бывают, это когда начинают регулировать клапаны и крышки Соответственно, надевает. они имеют уже некую деформацию И, это, соответственно, нужно менять прокладки и бывают подтеки Но это, это не значит, что с ними что-то не в порядке и он течет То есть и мотор не исправим. это абсолютно не так Физический мотор проверить мы, наверное, с вами абсолютно не сможем Нужна система БАЦ и, соответственно, компьютер для того, чтобы убедиться, в каких режимах были ли перегревы двигателя и какие последствия с ним могут быть. В дальнейшем в какой ремонт вы можете попасть. Поэтому с мотором у нас, на самом деле, только самый такой простой момент, это на холодной завести его, подлезти руку к выхлопной трубе, проверить ее на... Ну, то есть газануть, на холодном, когда завели, и газануть, чтобы посмотреть, что прилетит в руку. Да, ну, соответственно, самый простой момент это проверить, дымит, не дымит. Наверное, вот как бы по таким моментам. А, сзади Сзади у нас здесь на самом деле такая вещь а, под названием задний редуктор. Он очень капризный. А, капризный в том плане, что а, кстати, извините, хочу вернуться назад немножечко, все-таки, забегая. А, вот здесь проверяйте также течь масла. Если все-таки течь масла есть вот в этом узле, я поближе поднес его, то, соответственно, вы должны понимать, что там есть втулка, на которой вращается весь вал, и, соответственно, скользит сальник по нему. И он нарезает бороздки, может попадать, соответственно, туда вода. И поэтому проверяйте редукторные эмульсии, не ленитесь, не доверяйте никому. Даже сам, собственно, владелец может об этом не знать, с полной уверенность вам говорит, что там все в порядке. Но если вы не поленитесь и проверите, то у вас будет полное понимание, чисто это масло или нет. В основном она всегда беленькое, масло должно быть там, потому что полный привод у нас подключается не всегда, а по мере нужды некоторые включают его. Отсюда, соответственно, оно более белее, нежели заднее. А теперь возвращаемся к заднему редуктору. Здесь у нас ситуация следующая. По заднему редуктору, значит, у нас что? Ну, опять-таки, проверяем у нас самое простое, подергав за валы. Проверяем, в каком состоянии у нас гранаты, не люфтят. Далее, соответственно, если у нас есть какие-то минимальные потеки здесь которые вы видите, значит там уже что-то не в порядке под названием. Могут быть, а уже потеряли свои герметичные сальники, о чем свидетельствует. А, о чем свидетельствует, что их нужно будет менять. Для того, чтобы менять сальники, нужно снять полностью все рычаги, вытащить палки. Только после этого у вас получится возможность их заменить. Так, дальше что? Кардан. В кардане, значит, к сожалению, здесь я вот так, наверное, сделал. Плохо видно, собственно говоря. Там проходит кардан. Для того, чтобы проверить, что у нас действительно все в порядке с игольчатым подшипником сзади в редукторе, нам нужно сделать вот такой момент и вот так понять, если у нас, во-первых, осевой люфт, и, соответственно, проверить покрутить, если у нас люфты в крестовинах. Для того, чтобы заменить крестовины в кардане, нам приходится снимать, соответственно. Откручивать самый вот такой не очень приятный секис, полностью все разбирать, задние рычаги, соответственно, и э, отодвигать задний редуктор для того, чтобы все это дело открутить и снять. Поэтому есть так называемые последствия, вы должны понимать, что это какая-то работа, которая будет стоить определенных денег. Соответственно, это не критично, но нам нужно проверять, соответственно, есть ли эмульсия. Соответственно, сливное отверстие у нас находится в этой части, заливной находится вот здесь, вот. соответственно, мы его откручиваем, и мы, соответственно, понимаем, какое там масло. Соответственно, поскольку мы катаемся в большинстве случаев на заднем приводе, масло у нас может быть иметь небольшой темный оттенок. Это не критично, но нужно понимать, чтобы оно было не эмульсионное. На косвенные признаки я не говорю. Здесь в данном случае на что смотреть, я говорю. Поэтому покупая бы технику фактически никогда не узнаете ее честный пробег если только это не катался ваш сосед который знаете, что он его купил новым и соответственно это был его единственный владелец тогда у вас все в порядке дальше по вариатору по вариатору значит следующий момент если хозяин позволит то вы соответственно снимаете эту крышку проверяете состояние узла то есть под названием ремень это расходник его даже можно вообще не считать вот, это в каком состоянии вариатор? Вариатор, если будет возношен, вам нужно будет менять, соответственно, это как посмотрите в предыдущем моем а, видео про вариаторы, а, там придется менять слайдеры и все остальное. Вот, это предметы на вашего торга и ваши затраты, которые впоследствии вы столкнетесь. Так, дальше пойдемте, наверное, перейдем к самому важному моменту, это коробка КПП. Смотрите, здесь очень такой хитрый момент, то есть, если мы включаем передачу, и нажимаем газ и у нас -а щелк значит у вас уже на в коробке разбиты окна и соответственно э -э, шестеринки которые имеют одни выпуклые другая это вставляются, так скажем вот они уже разбиты и соответственно если так долго очень ездить и не уделять ему внимания, то фактически вы попадаете, у вас с опорной снимется, и там будет полная мясорубка, и попадем на большие деньги. Поэтому, значит, это опять предмет вашего торга, и на что стоит обратить внимание. Если мы включили передачу, особенно это на повышенной на самую капризную, газ, у нас -р -р -р, щелк, то вот имейте это в виду. Соответственно, чтобы у нас, если все-таки квадроцикл вас устраивает, но есть проблема вот под названием коробка, которая есть такой нюанс, то, значит, нам нужно понимать о том, чтобы мы когда... Вот это сделали действие. Я специально его катнул. Видите, она у меня встала и не защелкнулась. Вот теперь она защелкнулась и можно нажимать газ. Но вы должны понимать, что нажимаем газ... Соответственно, у вас еще шестеренки, все остальные не встали в зацеплении в коробке, в редукторах, карданах. Вот так и нажимая газ полностью в отказ, вы, соответственно, разрушаете все остальные детали, которые, ну, не разрушаете, а имеют очень э, повышенную, так скажем, нагрузку. Поэтому в идеале, конечно, чуть трону, чтобы кутоцикл поехал и дальше нажимать. Так, про коробку рассказал. Про воздушный фильтр Воздушный фильтр у нас располагается Соответственно в этом месте У нас снимается сиденье. У нас а, вот эта часть а, вот вытаскивается Прямо там у нас находится воздушный фильтр И вот мы тоже проверяем, смотрим В каком он состоянии, насколько хозяин следил за этим моментом Дальше у нас, соответственно, есть а, Почему часто бывает Перегреваются ремни у нас Значит забивается вот этот префильтр, Так называемый, чтобы у нас не попадал мусор, пыль И все остальное в вариатор а Мы его тоже проверяем, смотрим вот, смотрим на его состояние, соответственно, это будет сказываться на всех вещах. Но это, опять, я вам скажу, это не предмет торга, это не имеется, знаете, так скажем, о том, что там что-то будет плохо. Это просто, как скажем, эксплуатация по состоянию. Дальше нам нужно квадроцикл обязательно прогреть, чтобы у нас включился вентилятор. Соответственно, мы когда понимаем, что вентилятор у нас отключился и он отключился, желательно это пару раз, то мы понимаем, что система охлаждения все в порядке. У нас у нас никаких лампочек перегрева не включается. И здесь у нас все в полном порядке. Соответственно, контрольная лампа у нас также здесь. Что еще дальше? Что дальше? Значит, проверяем, смотрим состояние соответственно, всяких рычагов, тулок и всему подобное. Соответственно, вот эти втулки тоже часто разбиваются. Бывает, оплавляется вот эти зоны. Это связано с рядом причин, у кого-то из-за топлива, достаточно такой момент, очень нельзя назвать его однозначным. Вот. Ступичные подшипники проверяем, то есть методом, соответственно, поднять, покачать туда и сюда, и мы понимаем, с ними еще в партии или нет. Люфтов быть не должно, то есть вот у меня в данном случае люфтов никаких нет, ни в передних, ни в левых колесах. Соответственно, это означает, что у меня квадроцикл полностью исправный, подшипники, все в порядке. Вот, соответственно, примерно как-то так, ребят. Ну, в целом я хотел уделить внимание, то есть, таким деталям, на что смотреть. Это вот самый первичный, то есть, на что смотреть. А дальше вам уже вот, называется, уделяйте внимание всему, смотрите все, что замечаете, спрашивайте владельца, почему так произошло, С чем это связано. У меня красный изоленты для того, чтобы хомутики я замотал, то есть, это ничего такого. Проверяйте вот в этом месте также может быть подтеки масла. Это значит то, что сальник у нас уже подошел его менять, соответственно ну тоже такая, скажем, не очень-то приятная ситуация, сливать полностью массу с мотора ну, все механики, кто это знает, они это сделают но, тем не менее, это предмет вашего торга то есть у человека неисправен. Вот все говорят, как правило, что у него квадроцикл в идеале, а по-хорошему оказывается, что квадрик у нас не в идеале, а есть требуется приложить руки, поэтому это ничего страшного, просто должны понимать статью затрат который вам может предстоять Редуктор передняя дорогая часть, задний редуктор тоже дорогая часть. То есть цена, в принципе, заднего редуктора около 100 тысяч рублей. Переднего примерно где-то так. Коробка где-то идет порядка а, выть. Можно где-нибудь найти там типа от 200 до 400. То есть в этом диапазоне можно, могут быть цены. Но цены, в принципе, ближе к 400. Поэтому коробки, ребята, очень важный момент, на который стоит акцентировать большое внимание. Это в первую очередь. А тем более, коробки большие. А, наверное, в принципе, я вот что хотел обратить внимание, и как проверить технику. Вот поскольку все-таки, наверное, более важный момент для вас, на что смотреть, и как это проверять. Ну, и дальше работоспособность техники. Смотри, что мотор работал ровно, без каких-то моментов. Ну, в целом, наверное, я, я думаю, что-то подсказал. Если какие-то вопросы у вас еще остались, на что-то вам, пожалуйста, спрашивайте, пишите в комментариях. Я всегда отвечаю, читаю их, и, соответственно, чем-то тем, что я знаю, вам подскажу. А, да, соответственно, забыл еще самый важный момент. Если есть пневмоподвеска, обязательно ее проверяйте. Соответственно, по пневмоподвеске я уже снимал видео, Ней тоже можно будет посмотреть и изучить достаточно такая хорошая вещь ну в целом вот ребят спасибо что уделили время на просмотр надеюсь кому-то теперь станет прозрачно и понятно на что смотреть и как это проверять вот если вы не знаете как это проверять собственными руками не ленитесь возьмите человека который это знает он посмотрит это сделает профессионально вы заплатите ему какие-то деньги за эту проверку но вы в последующем будете уверены, что он проверил, я дефектовал, чем вы купите, соответственно, квадроцикл, который вы не дефектовали, и сразу в бой поехали кататься. Это абсолютно нельзя делать, это неправильно, кардинально, потому что, оказавшись в каком нибудь лесу, у вас техника, если выйдет из строя, вы будете звонить какому-то человеку, пытаясь, чтобы вас вытащил из леса. Не делайте это. Всегда техника должна быть подготовлена, проверена, и впоследствии только уже вы можете на ней ехать, потому что вы знаете, что с ней все в порядке. Всем спасибо. Ставьте лайки, не ленитесь, пишите комментарии, Всем пока. Берегите себя.